Всем привет! Меня зовут Макс Риска, Макс Прайм, игра за деньги, игра в кальмара. Это сейчас новый тренд, где смотрю ролики. Я думаю, вы тоже смотрите уже ролики. Ведь вы не зря зашли на этот ролик. Если не знаете, почему вы зашли на этот ролик, бывает такое случайно. Пишите в комментариях, мы поговорим об этой теме в новом видеоролике. А сейчас игра за деньги в кальмары. Почему она так дорогая эта игра? И что она это значит? Игра кальмары придумана с помощью музыки, клипа про кальмара, так оно называется. Где выполняют три задания, там дальше новые задания добавляют некоторые авторы. Если рассказать про вам, про них давайте начнем Первое задание игра в кальмары потом уже сдают даже на деньги в принципе это как лотерея как казино всякое такое интернет игры с деньгами можно так назвать в общем то первое здание это на светлофоре нужно пройтись красный или зеленый желтого нет есть красный идти зеленый стоять если вы шевельнетесь Вовремя не среагируете, то вас остановят, то сразу же вас выкидывают. Второе испытание, это вроде, вроде бы, чтобы кого-то выкинули, вам делают невидимое, чтобы закрытыми глазами, должны выбивать игроков, как там, по-разному бывает. И третье, там можно сказать, пройти ритуал, пройти паркур. Выбираете то, что нужно, а кто мимо, сразу падает, проигрывает и уходит. Играть можно с 50 человеками, 500, максимум, когда я видел, 1000. Разыгрывали миллион, ну 436 тысяч долларов. Англоязычный. Если мы включим Соби-3 на русском, то мы можем понять, как они там все это делали на русском там уже на обновлении на ютубе мы можем понимать как это делать и в принципе вы можете тоже такое создать потому что сейчас такой тренд и подзаработать на этом вспомните э, спиннера баба как там бабушка горением тоже тренд был, некоторые на этом заработали, вы можете сейчас заработать, сейчас тренд такой, и узнаете следующий тренд, когда смотрите данный видеоролик. Напишите в комментариях, подскажите кому там -то, и тогда в будущем вам тоже улыбнется удача. С вами был Макс Прайм, всем удачи, всем пока.